Друзья, я, конечно, не подстрекатель, но 17 тысяч лайков на предыдущей серии выглядит довольно привлекательно. Я всех приветствую на своем канале, с вами Булки, добро пожаловать на великий драг-рейсинг, сейчас будет старт. И, друзья, давайте, как вы думаете, Санчес или PCG? Я даю старт. Раз, два, три, поехали! Ну такое, блядь. Кука лучше. Или в пизду. Не, на букву Кука лучше. Бля, таксисты, вонючие, сука. Давай, ускоряйся. Ой, эти, гонки опасные. Но я, я не умру. Тихо. О. Блять. Вот почему именно копы я сбил? Объясните мне, пожалуйста. Полет века. Ух ты, ебать! Блять. Ебать, я Броника снял. Сука, еще байк припарковал. Да ну нахуй, Не, все в пизду, ребят. Я, ну нет, а да, сейчас что-то жесткое походу. Блять. Ой, ебать. Тихо, тихо, пацаны. Ебать они там открыли огонь-то сразу. Видели? Я просто над ухом, блядь, стреляю у него. Минус рука. Такое, блядь. Так, тихо, тихо, тихо. Ребят, надо очень аккуратно. Они что там его, блядь, пытают, что ли? Минус, блядь. ХПшечку бы мне, Конечно. Бабок много, кстати, я, я, я, я, Друг это хорошо, но бабки можно и забрать по пути, как говорится, да? А че это за мужики-то такие вообще? Хуя они ещё Минус рука Так, ага Тихо, тихо, тихо, тихо, -тих. вон он там в конце, да? А, тут сверху какой-то пидор будет стоять, я помню, помню, он меня сейчас сука, мочил постоянно, блядь Ебаный рот, нихуя вас там, блядь Чё за, блядь, они рашат б, блядь, пацаны, смотрите Тут сверху будет, по-любому пидорас будет сверху, вот я помню это Ебать он, ху... откуда хуячится? Что? Нихуя у него прострельщики! Вы видите, где он вообще? Подождите, вот тут сверху должен стоять кто-то, нет? Бля, я боюсь, что он сейчас закрысит какой-нибудь пидорас и... Ох, ебать вам, ну, сколько их там, а? Блять, Блядь, то через него, да ёбаный рот! Блять! Да сука, ёбаная СНСА! Я в лад застрелял! Что за хуйня? В смысле? Блять, этот... Ебаный баран в белом костюме стоял у меня Блядь, сынса ебучая Сука Блядь Ты, ты что, охуел? Ты же вроде не на меня Блядь, то да что за хуйня происходит? Да в смысле, блядь? Да что за хуйня-то? Таксист, вези меня нахуй в Малибу, блядь, клуб, я буду бухать нахуй Что за хуйня? Я чё, без гана сейчас собираюсь сюда идти? Бля, ну это вообще такое себе дело. Таксист, все, давай, спасибо, что подвезну. Но... Блять, короче, ребят, я сейчас беру ган и буду пидорасить там этих всех. Это все из-за понимаете? Я уверенно просто. Врываюсь, блять. Вот так, беру эту хуйню и начинаю... Блять, это пизда... Так, подождите. Понимаете, да, сколько патронов надо выпустить, блять, чтобы попасть... Блять. Давай, блять! Сука, еще ночь началась специально, чтобы ничего не видеть вообще. А, давай, при... Ага. Бля, я жесткий. Вообще жесткий, да, такой? Блядь. Ага, попади в меня сначала. Я хочу с поебашить. Так, пушим, пушим. Ага, я зашкерился, бля. <laughs> так, давай, давай, пушим, пушим, пушим. Нормально, хп это достаточно? Ух ты, блядь. Опасные, пацаны. Ебать вас тут, а? И вряд так всех ложим, блядь! Ой, как хорошо! Так... Опять с крыши этот ебой... А, с эскаватора, блядь. Минус голова, блядь. Тебе минус нога. Блядь, пожалуйста, только не, не в этого долбоеба, блядь. Тихо-тихо-тихо. Блядь, очень опасно сейчас было. Все? Или там сейчас по-любому крысит еще пидорас, да, какой-нибудь? Да ладно, блять, серьезно? Здорово, братан Все, мои пора закрыть медным тазом и все из-за тебя! Ты все к чертям испортил Лэнс! Он убил моего брата. Ты что думал, я ему газоны в благодарность подстричь, подстригать начну? Надо убрать этого чокнутого Диаса, пока он нас самих не завалил. Стол держать умеешь? Конечно, наверное, я тоже рад тебя видеть. Давай браться отсюда. Короче, блять, у него месячный, походу. Бля, нас сейчас пизды, да, нам будут давать? А типа теперь похуй на его ХП? Бля, кто-то сверху будет, я почему-то помню, блять, это, прикиньте. Может быть сейчас или нет? Нету никого. Ч, типа, все, похуй? Хуя, ты тоже бегаешь быстро? Красавчик, блядь. Бля, ну этой хуйни пробито колеса, я не хочу ее брать. Блять, сейчас бы еще умереть. Ну ладно, поехали. Немножко подрифтим. У него передняя или задние, бнутые? Блять. Боковые, ну такое. За ним гонятся люди Десса, отвез. Б... Понял, блядь. Блять. Сука! Блять, нахуя ты, под... Бля, ну вы черти ебучие, сука. Блять, ебаные бараны, сука! Вс ⁇ в пизду, нет, я не могу, блять. Это какая-то, пацаны, согласитесь, какая-то хуйня, да? Ч ⁇ толкаетесь, блять? Сука. Да мне похуй, блять, что ты бегаешь, блять, как уебан, блять. Сука, это что за провалы пошли, я не понимаю, у меня такие, а? Тачка нужна, срочно, рот. Амига, приятно видеть, что ты, что мы их... Блять, в пизду, короче, вонючая. Да все, все, все, тихо, пацаны, сейчас все будет. На, да ты нахуя по мне стреляешь, блять! Минус голова, минус не голова, минус еще что-то, бля, ебаная войнушка. Это что, блять, за перестрелка в этом-то? Почему мы перестреливаемся в каком-то ебучем, блядь, какой-то ебучей арке? Откуда их столько, блядь, берется? Почему я всех положил, блядь? Там еще один. Или что там, блядь? Оманка какая-то? Я не зря сюда иду, блядь. Понял, блядь. Нахуя ваши броники там? А кого тут? Что? На кого показано это, блядь? Что тачка нужна, блядь? Или ее взорвать надо, блядь? Пацаны, тачку взорвать надо? Я, блядь, сейчас боюсь что-нибудь не то сделать, блядь. Готовьтесь, братья, в атаку! Ух, ба народ! А что ты не.. Ебать там. На... Нихуя. Нахуй ты стоишь, блядь! Ой, блядь, вот это, блядь, просто логика замечательная, блядь. Они дерутся как бабы, прикрой нас! Куда он исчез? Нам нужно подкрепление из кафе! О, боже мой. Таксист, блядь, просто привез так чисто людей. Бля, я в снайперку взял, конечно, не подстрекатель, но такое, блядь. Ебать они бегают. Сейчас их опять полосут, да? Это было смешно. Не? Замочи на снайпера! Без проблем, блядь. Снайперка так ненароком лежит, блядь. Так, пацаны, вы, Я конечно понимаю, может вы меня прикроете, блядь? Тут спавнится эти, блядь... Блядь, ебаный рот, а? Дайте я снайпера вынесу. Блядь. Блять, ч своего не ёбнул. На Нахуй, блять! Ты ч там, а? Ты на кого, блядь? Ты охуел, блядь? Ты ч... Что за поза у него была? Ребят, наши тайм код? Что это, блядь, за поза, нахуй, такая? Что? Они что, блядь, прятаться умеют? Ой, э, ты ч, блять, а? Вот сука, кемпер! Блять. Давай! Вс, блядь! Фу, вот это мочилово, блядь! Вы как мужики, у которых остальные яйца! Еба народ. Ебать! Ебаная перестрелочка, пацаны, что это за хуйня вообще? Ебать, мы их повалили. Охуеть! Давайте похитим машину с наркотиками и, и слиняем. Бля, как. Они еще реально прячутся. Так, и че, мне садиться, типа? А, все, поехали, пацаны. Погнали, погнали, погнали. Все под контролем. Under control. Верните кафе рабины на украденной машине и припаркуйте за кафе Мне кажется, сейчас что-то. БЛЯТЬ! Ну сука, ну на хуя колеса -то простреливать, а? Хотя хоть задняя, блядь, а не передняя, по-моему. Опять это ху ⁇ так блядь. Что-то... А-а-а... Блядь, это реально сложная миссия, пацаны. Я на ней, кстати, да, застревал. Тут очень будет сейчас мясная перестрелочка. Да. Именно поэтому, блядь, она сложная. Потому что, блядь, мне нужно сразу начинать пострелять, сука, и они со всех сторон боже вы понимаете, мне нужен броник, блядь, я должен как Макс Пейн замедлять, блядь, время, это нормально вообще, нет? Как я, блядь, смогу всех перестрелять разом-то? Не, я понятно сейчас выбрал не лучшее оружие, ну типа, блядь, я не ожидал, что это будет настолько пиздецово, ну и что, я сейчас буду без оружия пробовать? Короче, блять, что-то мне сегодня, ребят, не мой день. Сорян, я не знаю, что происходит. Вообще не мой. Поэтому я думаю, что это. Если сейчас, блядь, я облажаюсь, меня просто бомбанет, я, блядь, закончу на сегодня серию. Но и в любом случае, конечно же, я игру пройду на всю. Блядь, я не помню, где амуниция в этом городе. Она где-то в этих краях, кстати. Блять, надо посмотреть. Еба народ, что за Вы видели это вообще? Это было очень. Это, блядь, хуже скримера. Пацаны! Ну, короче, амуниция не в этом городе. Ну, ладно, у меня сейчас вот просто интересно. Если, допустим, учесть тот факт, что я... Ну, мало ли такое возможно, в принципе. Я, например, взял миссию, я не знаю, что мне сейчас нужно будет всех замочить там. И я иду как бы без оружия. Мне вообще он там выдает, может быть, пушку? Просто как бы я не видел, потому что патроны дополнительно просто даются. Сейчас, блядь, либо я обломаюсь, сука, по-жесткому и буду с кулака их ебошить, либо я не знаю, что будет. А я даже ухо зачесалось, блядь, от такого. Ах... Ну что, даст он мне оружие, нет? Или, блять, будем хуйней Блядь, я, я бы угорнулся, если я его столкнул. Пиздец было бы смешно. Да, я все слышал. О, дал! 30 патронов! Вообще лишняк, блядь. Так, ладно, давай сейчас подумаем тогда грамотно, как можно куда ёбнуть. потому что я помню, что здесь еще потом будет перестрелка жесткая. Блять. Ой, блядь. Их просто до пизды с этими ганами, я не знаю, присесть, если только. Это просто пиздец, North если честно. 8 North патронов. North <связь> mm. Прикольно. А что дальше? Не понравилось, как я, блядь, сейчас. Ты чё сел, блять?! Да засвенись ты, блядь, сраций, за ебучий, заебало, блядь! 12 хп. 12. Э! Так вот. Всем спасибо за просмотр. Увидимся совсем скоро. Просто... Блять! Сука! Блять! Сука, что сегодня за день, блять, таксист, ебучий! Ты не знаешь, что сегодня за день? Дай сюда руль, нахуй! Да не садись ты к нему, блять! Да он увезет, тебя нахуй в лес! прыгай, Ой, блять! Пиздец, надо как-то их быстро порешать, Ну, в принципе у меня это получилось. Единственное, только у меня не получилось, конечно, потом с оружием. Проблемы еще не понравился вот этот катсцена идет. Потом я сижу на корчиках меня просто стреляют, охуенно. Очень, очень заебись вообще, на самом деле. Классненько. один с патронов блять. Так. так вот будет Ого. просто. Просто просто Ого. Просто пиздец, как охуенно, блядь. Не, в целом у меня есть, в принципе. Так, надо сначала забрать оружие. Сейчас. Так. По максимуму, блядь. Блять, пиздец какой-то. Так, подожди, а почему у меня маркер стоит еще? Здесь-то я вижу чувака этого. А вот там вот... Кто там еще, блядь? Снизу где-то. Смотрите, показано. Маркер. Что это за хуйня, блядь? Что за подстава, блядь? Кто здесь, блядь? А, чемодан, блядь, ебучий. Блядь, ну пиздец. На нахуй, блядь. Блядь, ну что за пиздец-то? Да что за... Да в смысле, блядь, катсцена, ебучая... Ва... Они о чем думали? Головой валясь своей, вонючей. Блядь, кац. Меня просто притык расстреливают, как мышку хуюшку, блядь. Все, нахуй, я сохраняться. За меня хватит, блять. Одна миссия, куча проебанных, блять, и куча бомбежки ебучей. Ну это полный пиздец. Не, ну нормально вообще. У меня было, блядь, 60 хп или сколько. И я, блядь, просто показываю, как этого чертя взрывают. Да мне вообще поебать, блядь. Пусть его там взрывают или что с ним угодно. Показывают эту хуйню. Хуяк с меня, блядь, притык расстреливает. это нормально вообще, нет? все короче ребят реально я не могу спасибо всем за просмотр спасибо за большую поддержку в виде больших лукасов друзья очень приятно а, в общем то это вот такая вот серия у нас сегодня получилась блять пиздец сорян что меня сегодня реально перекрыло наверное по максимуму но какой-то не мой день реально не мой все ребят увидимся подписывайтесь на канал что тут впервые не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать новые видео комментируйте и в общем то друзья до новых встреч всем удачи всем пока пока ребят